Когда вы собираетесь читать где-то лекцию или вести какую-то беседу, ну, это для лекторов, психологов, и вы, например, расстроены. Ну, вас расстроил этот бедоладный муж, который еще не зрел. Вот, а вы еще не созрели, чтобы искать себе новых. Допустим, но у вас лекция. Что вы, чем вы начинаете заниматься? Вы начинаете подавлять свои чувства. Вот так надо собраться, надо собраться, у меня сейчас... Наступление, так, где моя улыбка дежурная. Полный бред. Вы можете выразить только себя. Придите и говорите из этого. Ну, текст вы помните, какая разница. Но смажьте этот текст своим переживаниям. Все. Аудитория ваша. Будьте всегда честны. Что, кто может позволить себе честность? только зрелая женщина, потому что она обрела свою силу. Почему она обрела свою силу? Внешне это всегда проявляется в силе. Эта женщина сильна, она крепка, она стоит на ногах. Понятно, что она не жертва, то есть вообще жертва зрелой не бывает. А при, вот априори, внутреннее ощущение это самодостаточность.